Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в работе автомобиль Volkswagen Transporter и мы будем останавливать на блок мониторинга Vega MTX. Мы подключили наш мониторинговый блок к автомобилю. Подключили плюс-минус сжигания. Подключили первую коншину к салонной шине автомобиля. Вторую коншину мы подключили к моторной шине. Теперь мы видим в конфигураторе все данные, которые считывают коншину. Теперь давайте рассмотрим сам процесс чтения данных с коншины нашего Volkswagen. Для начала работы с блоком открываем конфигуратор. Нажимаем «Соединиться». Конфигуратор может осуществить соединение с блоком как удаленно по TCP, так и через USB. В нашем случае это будет USB. После соединения необходимо загрузить настройки блока в конфигуратор. Нажимаем кнопку «Загрузить». Настройки загружены. Переходим во вкладку «CAN сканер». Нажимаем кнопку «Аппаратные настройки CAN». Появилось окно с настройками. Как мы видим, каждую из трех кан нужно настраивать отдельно. Сейчас мы подключили блок к двум кан автомобиля. Первую мы подключили к моторной шине. У нашей модели автомобиля скорость данных на моторной кан 500 кбит в секунду. Такую скорость и выставляем в настройках. И режим на работу установим нормальный, чтобы мы могли и принимать сообщения и отправлять. Вторая коншина у нас салонная. У нее скорость 100 килобит в секунду. Режим работы также устанавливаем нормальный. Третью коншину мы не используем, поэтому у нее режим будет выключен. Нажимаем ОК. Дальше нам нужно настроить отображение данных с коншины. Так как третий интерфейс у нас не используется, он и выключен. В данном примере будем искать данные открытия двери. Для этого будем использовать салонную шину. Поэтому, чтобы не нагружать устройство, отключим первую шину. Будем работать только скан 2, салонный. Нажимаем ОК. Запускаем мониторинг параметров. Можно настроить отображение, в каком виде будут приходить данные. Выберем HEX для начала. И сейчас будем открывать водительскую дверь и смотреть, как меняются данные в потоке. То есть сканер в реальном времени отображает данные сканшины, и нам нужно открывать водительскую дверь и смотреть, что при этом синхронно с нашим действием изменилось в потоке данных. Сейчас мы открываем и закрываем дверь. Обращаем внимание вот на этот параметр. При открытой двери он равен единице, при закрытой двери 0. Таким образом мы нашли состояние положения водительской двери. Дальше, чтобы передавать эти данные на сервер, необходимо создать датчик. Для этого выделяем строку, где находятся нужные нам данные и нажимаем кнопку создания КАН-датчика. Известная информация автоматически заполняется в таблице. Назовем этот датчик «Дверь водителя». Дальше идет стандартный или расширенный формат кадра. Здесь нам нужно установить позицию в поле данных, с которой будем считывать значение датчика. Мы выяснили, что признак открытия двери передается в первом байте, поэтому указываем первый байт. Ставим номер бита, с которого будем считывать данные и длину поля данных. Задаем тип переменной, которая будет передаваться на сервер. Вот в таком виде данные будут передаваться на сервер в виде логической переменной единицы либо 0. Здесь задаем идентификатор внутренний, который потом будет настраиваться на сервере. Также можно посмотреть визуализацию того, что мы сейчас настроили. На ней видно, какой именно бит выбран в качестве датчика, а также текущее значение. Нажимаем ОК и сохранить данные чтобы наш кондатчик сохранился в памяти блока. После этого можно зайти в раздел кондатчики и вот мы здесь видим наш датчик. Открываем дверь единица, закрываем дверь видим ноль. Таким образом можно вычислить многие параметры сканшины, что особенно актуально, если у вас редкая модель авто или техники, для которой не существует стандартных спецификаций. Спасибо за просмотр.